Дождь, голова болит, шок, сенсация. Не смотри туда, утонешь. Внутри пусто. Дождь наполнил все до краев грустью. Кровь насосом гоняет с пульсацией через малый и большой круг. На ну, вдруг ты думаешь обо мне. На ну, вдруг.